Колян, давай какой-нибудь, а я не гоню. Коль. А? Не знаю. Да какой-нибудь расскажи. Любой. <къем> Друзья, Колян, стесняется. Да а любой какой-нибудь расскажи. Вообще не знаешь, ты. Поломаем, что сделаем. Кабелет. А ты гонишь, ты просто стесняешься, наверное, ну, на да, камеру. Я буду завтра зайдем, как... Нет? не а. Не знаешь? Друзья, Калян не знает, какую вам анекдот рассказать, а я знаю.